Необычный кадр был сделан недалеко от одного города, бразильского. Судя по тому, что мы видим, необычный объект, а именно огромный НЛО, был замечен в этом месте. Множество очевидцев заметило, как множество электричества стало просто отключаться, что телевизоры, что холодильники. Этот необычный НЛО, когда пролетал каждый квартал, забирал ток на этот борт. Таким путем этот НЛО заряжался, можно сказать, города. Ровно 15 минут он пролетел почти несколько кварталов, потом он скрылся в небе. Судя по тому, что он сделал, НАСА заявило о том, что этот объект улетел на Луну и там приземлился. Но что на самом деле НЛО делал? Говорят, что они таким путем заряжаются и заправляют свои необычные космические корабли. Множество военных тогда же не смогли ничего и сделать. Каждый самолет и вертолет не имел вообще какого-то права подлететь к этому объекту, когда он забирал электричество. Помехи было не только в городе, но и автомобили просто-напросто переставали функционировать, хоть они были на бензине. Это необычное и очень Странное оружие НЛО, скорее всего, может повлиять на исход событий в будущем на нашей планете. Но это еще не все. А теперь в США вы увидите необычный кадры, как множество объектов было замечено в городе. Эти необычные кадры были сделаны в США. Что самое интересное, есть три видеосюжета. Они расположены по разным камерам. Функция того, что вы сейчас видите, как объект НЛО завис над одним зданием. Но это еще не все. Помимо того, что этот объект НЛО завис, в местные власти никак не реагировали. Множество очевидцев видели, как этот объект НЛО появился. Но то, что происходило дальше, это было необычно и неповторимо. Объект НЛО, который завис над этим необычным зданием, стал издавать необычные звуки. У множества людей резко заболела голова. Это необычное звуковое оружие, которая издавала необычные звуки. Но суть в том, что множество очевидцев, которые там находились, просто резко стали убегать от этого места. Почему власти ничто не сделали против этого объекта? Помимо того, что власти ничего не сделали, вы должны прекрасно понимать о том, что власти контактируют с инопланетными существами. И, скорее всего, этот НЛО, прилетел для контакта с людьми, ну, именно не с народом, а с тем, с кем можно договориться. Помимо того, что происходило, вы видите сами, что этот объект делал необычную часовую круглость. Ну, а теперь самое страшное. А теперь самое интересное. Почему власти отреагировали в нулевую эту угрозу? Помимо того, что мы сейчас видим и будем наблюдать дальше, мне кажется, что власти, зная о том, что будет происходить дальше, они никак не реагировали на вторжение НЛО. Так тем более, посмотрите его масштаб этого корабля, который пролетал этот город. Но суть в том, что множество очевидцев считает НЛО вражескими. И поэтому люди сейчас думают, что, скорее всего, наступает тот день, который про все так ждали. Но этот день не про НЛО, а про то, что люди не хотят знать, что рядом с ними находятся инопланетные корабли. Скорее всего, множество кораблей, которые мы сейчас наблюдаем, это напугивание людей. Чтобы они не знали, что дальше будет происходить. Помимо того, что власти не, не делали ничего, мы не видели ни одного вертолета, ни одного самолета. И это очень странно. Тогда задается другой вопрос: почему власти США молчат и не хотят никак это остановить? Этот неопознанный летающий объект приземлился да но после этого когда он наладил контакт с людьми он ровно час висел над этим можно сказать зданием потом он ушел под воду недалеко от этого города реакция людей была нулевая также такое ощущение как будто они не видели и не хотели замечать множество сирен и звуковых автомобильных гудков было слышно но это не останавливало нло никак но тогда задайте вопрос кто за этим стоит. Ну а теперь самое интересное. Почему НЛО Пугает людей Приземление НЛО на город – это очень странный и очень опасный путь, но такое ощущение, что мы с вами ничего не понимаем и не знаем. Недаром говорили множество очевидцев и уфологов о том, что НЛО прибудет, и он наступит тот день, когда он появится в городах, и тогда люди начнут паниковать о том, что они находятся не одни на земле, а их очень много. Земля, конечно, очень странная, но множество очевидцев, которые наблюдают за НЛО, они или фанатики, или просто занимаются интересной программой, как уфология. Но суть в том, что НЛО прилетает на Землю ради целей своей выгоды. Это уже понятно, что по многим видео мы видели и спиральные НЛО, и квадратные, и овальные, и дискообразные. Но есть и другие НЛО, которые нам не говорят про них. Те НЛО, которые мы видим с вами, это только то, что надвигается извне. Конечно, я, может, и ошибаюсь, но суть в том, что ошибка моя правдоподобная. И то, что мы с вами видим и слышим, это не значит, что их нету. Это значит, они ждут указания с другой, можно сказать, планеты, которая ждет указания космоса. Это очень странно звучит, дорогие зрители, но моментом... То, что мы видим и знает НАСА про НЛО, они будут просто умалкивать ту событие, которое уже нельзя изменить. Мы только ждем и будем ждать.